Всем привет! Меня зовут Малинская Людмила. Сегодня мы с вами разберем мой заказ по десятому каталогу. Он у меня вышел на 65 баллов. То, что мне заказали клиенты. Видите, вот такое вот средство для очищения ванной комнаты. Классная цитрусовая прохлада. Он у нас антиналет. Быстрое удаление ржавчины, водного камня, из известкового и мыльного налета. Устранение неприятных запахов и блеск без царапин. Код данного средства 3220. Вот такое вот средство у нас классное есть. Тоже мне его заказали. Для очистки духовок и плит. Сила цитрусов. Код данного средства 3019. Кстати, оно классно работает. Очищает вообще весь жир, налет, любой. И вот уже не первый раз у меня берут у вот такого вот очистителя. Антибитум-антимошка для автомобилей, для очищения стекол Пар. Тем более сейчас летом, когда в дороге водители знают хорошо, что постоянно весь вперед у нас грязный и лобовое стекло, и бампер. Это средство классно очищает. Набрызгали, подождали несколько минут, потом вытерли тряпочкой, и все, и все чисто. Именно вот против сложных пятен, когда они засыхают, разбиваются по дороге, бабочки, какие-нибудь насекомые, Такой вот для дома заказали. Освежитель воздуха. Сицилийский бергамот. Эффект антитабак и увлажнение. Освежает, ароматизирует. Эффект устраняет запах табачного дыма. Освежает пыль и увлажняет воздух. Без спирта и газов. Код данного средства. 30-329. Освежитель он идет у нас на водной основе. Вот есть у нас классное мыло для кухни. Лесная земляника. Убирает неприятные запахи. Мягко, эффективно моет, не сушит кожи рук. Код данного мыла 30 Вот таких два мыла мне заказали. Спрей, вот такой пятновыводитель. 30-151 код. Он эффективно и бережно удаляет пятна с одежды и любых тканей. Справляется с пятнами жира, работа, косметики, чая, кофе, соусов, соков, шоколада, травы. Особо рекомендован для обработки воротничков, манжетов, подош носков и колготок. Рукавов и локальных пятен перед стиркой. Такой классный спрейчик. И, конечно же, для ухода за телом, гель для душа. Это у нас цвет малиновый мильфей. Код данного геля 1910. Еще из, из этой серии также заказали скраб для тела. Тоже малиновый мильфей. Код 1913. И вот такой вот бальзамчик для губ. Из этой же серии. Код 2566. Суперфуд серия йогурт для волос. Такой вот видим, прям как йогурт там. классненький. Ну, идет шампунь-йогурт для всех типов волос. Ревень. Код 2653. И пудинг для волос. Тоже из этой же серии. Код 2654. наш классненький который отлично стирает код для цветных тканей код 30021 Также мне заказали клиенты вот такие вот классные у нас есть влажные салфетки для удаления пятен код данных салфеток 3552 они отлично справляются с тем, что заявлено. Очищаются пятнышки, где-то даже ребенок может нарисовать на вещах что-то, сразу этой салфеточкой затерли и постирали. Все, пятнышка как и не бывало. Вот такие четыре штучки мне заказали. Даже пять, одну не заметила. Вот такой вот парфюмчик с ароматом манго код данного парфюма 3043 давайте чуть переложу слишком далеко получается такой классный заказик у меня сейчас будем с вами продолжать дальше еще вот с такой серии парфюмчик каори код 3018 Такие две штучки заказали Дорант, антиперспирант. Код 2591. Код шариковый. И вот такие вот пачки. Гидрогелевые для кожи вокруг глаз. Код данных пачки 0916. Упаковочки у нас здесь по-моему 60 штук. Если не ошибаюсь. Да, 60 штук. То хватит их надолго. Сейчас они у нас, кстати, идут в акции в данном каталоге. Еще вот такую вот объемную тушь для ресниц. Также мне заказали. Код данной туши 5238. Вот такой вот, видите, какой классный заказик у меня. Еще мне также заказали вот такую вот моделирующую тушь для ресниц. Код данной туши 55,99 И вот такой кислородный крем для веек Для всех типов кожи Код 57,92 Кстати, серия классная и подходит всем она абсолютно вот такие вот классные у нас есть Министерства для тела витамины. Вот этот у нас мандарин бергамот. Аромат. Код 2335, заказали три разненьких места. Манго и папая. Код двадцать И еще вот такой вот классенький летний аромат. Арбуз и дыня. Код 2559 пять Вот уже не первый раз у меня одна клиентка берет Это такой вот доброген я кстати себе его брала тоже к отлично работает справляется с заявленными возможностями код 15729 это у нас концентрат коллагенового напитка доброгена здесь в составе написано что входит и на сайте более подробно у нас написано для чего он отлично помогает от боли в суставах хорошо работает и себе конечно же я тоже заказала кое-что любимый свой коктейльчик взяла на скидку 70 процентов вход данного коктейля 15652. это у нас с ароматом малины и как всегда свой любимый шампунчик код данного шампуня 1894 это у нас интенсивное укрепление беру большой объем расход у меня большой и конечно же к нему бальзам тоже интенсивное укрепление код 1899 и заказала себе такие вот лаки для ногтей код 7760 Камера не передает. Цвет такой светло-розовенький с перламутром. И матовый. Тоже розовенький светлый. Код 7736. И конечно же, как у нас сейчас действует акция в компании, у меня вот такие вот пришли купончики. На скидку в следующем заказе, в следующем каталоге могу приобретать один купон, один продукт с 50% скидкой, который будет входить в список продуктов, тех, что можно приобрести со скидкой. Вот такие вот у меня купончики компания дала. Так как заказ у меня на более чем 10 тысяч. У меня вот 10 купончиков. На каждые 999 рублей компания нам дарит один купон для приобретения в следующем каталоге себе товаров с скидочками и серии Wellness для макияжа, ухода. Вот такой вот у меня получился небольшой заказ. Кстати, сейчас уже оформила еще два заказа. О них уже в следующем обзоре. Так легко и просто делаются у нас заказы. Кто-то заказывает в группе вайбера, кому-то показывают каталоги. И люди сами заказывают то, что им необходимо. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!